Здравствуйте, коллеги. С вами на связи Татьяна Каверина. Сейчас я вам расскажу, как можно создать страницу или группу в Facebook. Выходите на главную. Вот здесь вот создать страницу. Выбираете бренд, категория, бренд, марка, название продукта. Ну, например, напишу Татьяна. Каверина. Начать. Здесь я сначала пропускаю все. Пропускаю. Вот, мы создали с вами страничку. на Каверина. Создайте имя пользователя для страницы. Так, заходим. Каверина. Да. Ну, например, 22. 22. О, каверин 22, создать. Окей. Так, теперь добавляем вот сюда фотографию. Так, сейчас. Загрузить. Загружаем. Здесь можно отредактировать. Видите, можно выбрать любой цвет, Фон. Сохранить. Здесь немножечко можно увеличить. Сохранить. Так, отлично. Фотографию добавили. Теперь. Здесь постоянно выходят подсказки, что вам будет очень удобно. Видите, везде. Дальше. Добавить обложку. Загрузить. Так как у меня свой интернет-проект, я загружаю свою обложку. Так, сохранить. Дальше. Вот здесь вот вы можете отредактировать кнопку. Можете выбрать отправку сообщения, можете выбрать другие варианты. Заказ услуг. Свяжитесь с нами. Регистрация, отправить сообщение. Подробнее. Вот если нажмете подробнее, здесь можете оставить свой. Ссылку на свой сайт или блог. Другие варианты. Ну, выберите. Если сообщение, то когда человек нажимает на сообщение, вот смотрите, он может вам вот здесь вот прям сразу написать сообщение, у вас появится сообщение. Закроем. Смотрите, здесь еще можно пригласить друзей. Друзья, которые будут приглашены вами, будут ставить здесь кнопочка «Нравится». Чем больше у вас будет стоять, нравится, тем выше ваша страница будет в рейтинге. Дальше что мы можем сделать? Мы можем здесь написать пост. Вот, например, я сейчас скопирую. Копировать. Там, пост. Фотографию можно загрузить. Дальше, коллеги, смотрите. Здесь можно запланировать публикацию. Выбираете дату, время. Можете выбрать, например, 10 10 утра. Нажать «Запланировать» и ваш, ваш пост он запланируется и покажется именно вот в это время. Но мы пока сейчас не будем планировать, просто опубликовать. Дальше что вы еще можете сделать? Вы можете закрепить пост вот здесь вот прикрепить наверху страницы. Тогда пост, который вы считаете самым главным, будет все время закреплен наверху. А все остальные посты идут вот туда вот вниз. Когда человек будет заходить, он сразу будет видеть вот ваш самый главный пост. Если вы захотите поднимать публикацию, здесь вот эта реклама. Нажимаете «Поднимать» и здесь выбираете уже «Бюджет» охват срок действия как будет выглядеть в рекламе вот нажимаете поднимать и запускаете рекламу ну, сейчас отменим. отменить дальше здесь можно добавлять видео здесь вот можно добавить информацию в вашей странице ввести адрес указатель сайт другие аккаунты добавить здесь вот посмотрите Возвращаемся. Здесь настройки. Страница опубликована. Люди могут отправлять личное сообщение моей странице. Ну, вот так вот здесь можете отредактировать любой фильтр нецензурных возражений. Мы сейчас включим высокий. Сохранить. Смотрите, коллеги, если вы хотите удалить страницу, вот сюда вот нажимаете удалить. И через 14 дней страница ваша будет удалена. Но в течение 14 дней вы можете еще вернуться, отменить удаление. Здесь вы точно так же посмотрите все вот эти вот вкладочки. Ну и выберите, что вам больше нравится. И можете здесь что-нибудь отредактировать. Вот. стандарт, текущий шаблон. Можете отредактировать, выбрать компанию площадки некоммерческой организации видеть Можете выбрать любое здесь можете поменять вот эти штуки видите по разному ну вот так вот посмотрите очень удобно возвращаемся здесь вот тоже подсказочки обратите внимание ну, в принципе, со страницами. Ну, все. Дальше. Возвращаемся на главную. Создать группу. Дайте название группе. Ну, какое мы название придумаем? Ну, например. доход. Надо добавить какого-нибудь человека, друга. Добавили. Группу сделать обязательно общедоступно. Прикрепить среди быстрых ссылок. Она вот тут у вас сразу появится. Создать. Значок выбираем. Значок. Здесь по тому же принципу. Загрузить фото. Опять выбираем. сами выберите любое фото которое вам понравится сохранить смотрите здесь что удобно здесь сразу можно добавлять участников здесь не нужно их просить чтобы они поставили вам нравится чем больше участников тем выше ваша группа бретен и еще здесь можно добавить участников только тех которые у вас есть в друзьях две друзей значит две участников больше никак Здесь вы можете добавить описание, например, суть работы. И вот сюда вы можете поставить, например, свой блок, Вот так вот. Сохранили. Вот. Здесь можете добавить теги «Работа», «Дополнительный доход», «Интернет-бизнес». Чем больше, тем лучше. Добавить места. Здесь я выбираю «Россия», «Сохранить», ой, ведь не Россия выбрала, Рим, вот «Россия», «Сохранить», все, дальше, точно так же вы можете здесь писать посты, копировать, вставить, Точно так же добавляйте фотографию. Смотрите, точно так же здесь можете сделать опрос, отметить друзей. Вот тут вот можете также запланировать публикацию, как я вам уже показывала, выбирать дату и время. И нажимаете запланировать. Видите, опубликовать. Также можете поделиться, доступно всем. Все, поделились. Дальше вы можете прикрепить публикацию сверху, так же как и на страничке. Она у вас будет в группе первая. Можете создать опрос. Можете создать прямой эфир. Дальше что Продать, рекомендации, создать документ, альбом, мероприятие. Ну, все, что душа пожелает. Ну, в принципе, в принципе, все. Теперь вернемся. Вот, посмотрите. Видите, мы поделились. Сразу пост оказался на вашей страничке. Здесь что вы можете сделать? Добавить страницы, которыми вы управляете. Смотрите, коллеги, ставите галочку сохранить и вот здесь вот у вас уже появилась ваша страничка на главной там и она уже здесь у вас появилась видите все спасибо за внимание